Уважаемые коллеги, мы сегодня оперируем пациентку с ретроцерлюкальным эндометриозом. Вы видите большой эндометриоидный очаг, который прорастает полностью стенку а, прямой кишки на колоноскопии. Виден эндометриоз, Биопсия биопсии была выполнена там эндометриоз, мы видим стеноз больше 50%, поэтому здесь выполнена резекция этого участка с наложением анастомоза конец-конец. Еще у нее есть три кисты эндометриоидных яичников, мы сейчас их опорожнили пока временный яичник зафиксировали, чтобы он не мешал нам работать, и далее уже разбираться будем с этим яичником. Значит, сейчас я на этом этапе вскрываю тазовую брюшину, захожу в эмбриональный слой, и мы здесь видим, что мы специально делаем резекцию неф Вот это правый гипогастральный нерв. Посмотрите, я поднял его на инструмент. Он сюда замеривает под крестцово-маточную связку с правой стороны. Вот. И с этой стороны нервы, нерв будет левый, уходить под мезоколон, сюда, ниже. Сейчас мы его выделим. Это верхняя прямокишечная артерия, это подвздошная вена общая левая. И вот мы сейчас аккуратненько, заходя в этот слой, полностью сохраняя нервы, идя по эмбриональному слою, бессосудистым слое, выполняем десекцию кишки, выделяем ее туда, до уровня здоровой ткани вниз. Если в правильном слое двигаться, то мы абсолютно проходим да, в сухом поле, не повреждая сосудов. Вот мы видим всю нервную структуру, видите, так сказать, идет. Это левый нерв, это правый нерв, я вам показывал, эта веточка идет левого нерва в левую сторону. Я таким образом, потихонечку сейчас, продвигаясь вниз, мы делаем десекцию кишки. Мы сейчас выделили кишку снизу. Вы видите, с правой стороны мы выделили всю ее, сохранив правый гипогастральный нерв. Вот он идет, это левый гипогастральный нерв. Прошли по мезеральтаму. Дальше мы прошли чуть-чуть ниже нашего инфильтрата. Вот инфильтрат, вот это будет граница резекции. Латерально снизу мы ушли до мочеточника. Теперь мы сейчас переворачиваем кишку в эту сторону латеральную и начинаем диссекцию делать здесь. Вы сейчас увидите, что как раз мы вот до этого места, оно просвечиваться будет, уже ее мобилизовали оттуда снизу. Теперь я начинаю диссекцию с левой стороны. Мы видели, что я мобилизовал кишку внизу. Видите, так сказать, вот все вот эти анатомические образования, которые я вам показывал снизу, общие вены, подвздошные артерии, мечточник, то есть они у нас сразу здесь все видны. То есть мне не надо пытаться их выделять. Я уже их выделил оттуда снизу. Теперь наша цель просто соединить это все вещи. Вот они, видите, все на просвет. Тоненькая сирозка просвечивается, все здесь видно. И подобным образом очень легко соединяем вот эти все наши структуры вот, и выделяем фасы это артерия. вот это четочник видите перестактирует все очень хорошо видно все происходит очень бескровно если мы в правильном слое работаем никаких вопросов и проблем здесь не возникает еще сюда чуть-чуть с левой стороны тоже подошли к тому уровню диссекции тканей, который мы сделали с правой стороны. Вот наш инфильтрат. И поэтому на этом уровне сейчас нам на следующем этапе мы очищаем кишку прямую от жира, пересекаем верхнюю кишечную артерию и будем отсекать кишку уже в дистальном отделе. Я теперь очищаю кишку. Взял аппарат Лигашо, который позволяет нам Лигировать артерии крупные даже внутри жировой ткани. Напоминаю, что отличие Легошо от обычного биполяра заключается в том, что специальные компьютерные программы приводит в биорезонанс. Вот это как раз артерия. Сейчас у нас здесь будет верхний В биорезонансное взаимодействие тока и коллагена, который содержится в сосудистой стенке, тем самым вызывает расплавление этого коллагена и образование собственной фибринной пломбы в сосуде. То есть не путем выпаривания, как это обычная электрохирургия, а вот путем создания собственной пломбы. Поэтому легошок позволяет закрывать артерии до 1 сантиметра в диаметре, очень крупная артерия. Так что подобным образом мы сейчас кишочку выделяем от жира. У него есть еще ретроцервикальный эндометриоз, помимо экстраорганного в кишке, который мы оперируем с вами, видите, на крестовом маточных связках, на задней стеночке. Но надо обязательно эти эндометриоидные очаги иссекать, не коагулировать. То есть все в пределах здоровых тканей, подобным образом, тоненьким монополярным электродиком иссякается, убирается, вот таким. Ну, сейчас мы частям аккуратненько все это отберем. Мы видим со всех сторон, что мы кишечку освободили. И теперь мы берем эндоскопический шивающий аппарат и обсекаем ее в этом месте. Сейчас мы заводим эндоскопический шивающий аппарат, который, видите, накладывает два трехрядных шва, и между ними выходит нож. Держите. Фиолетовая кассета означает технологию три степля, То есть каждая скрепочка закрывается на свою определенную высоту. Те, которые более внутренние закрываются более глубоко, те, которые снаружи закрываются меньше. То есть тем самым мы обеспечиваем полностью кровоснабжение хорошее линия аностомата и обеспечиваем герметичность, потому что наружные швы нуждаются в более легком закрытии. А внутренний для гемостаза нужно обязательно закрытие лучше. Вот этот вот аппарат обеспечивает. Вот таким образом я сразу прошил и пересек. И вот мы видим, такой аккуратненький шовчик у нас на кишочке. Можно не отсоснуть. И вот смотрите, обратите внимание, как скрепочки буковкой в загибаются. Видите, это вот оставшиеся, которые не использованы. Они титановые, они плавают. Сейчас я воду налью, они будут плавать по поверхности. То есть эти скрепки не звенят при прохождении контроля всяких рамок. Можно сделать, можно сейчас выдать с этими скрепками МРТ. Проблемы. Вот это специальный скрепки. Значит, мы сейчас вывели приводящий отдел кишки на переднюю брюшную стенку через разрезик мини-пфан 4 см. Удалили вот этот эндометриоидный инфильтрат, мы его рассечем и покажем вам стеноз, какой он у нас есть. Вот здесь и далее. Сейчас вводим головку шивающего эндоскопического аппарата в приводящий отдел. Затягиваем кисетный шов. Загрузим это все. Выдерживайте его, Левославовна, да, снимаем. Загруживаем это все обратно в брюшную полость. Загрузим и... Введем основную станину эндоскопического сшивающего аппарата через зональный канал И соединим эти два конца с образованием анастомоза конец-конец Смотрите, мы опять с вами в животе Ввели через зональный канал основную станину сшивающего аппарата Вот эта головка, которую мы ввели в приводящий отдел кишки вот, Теперь мы состыковываем эти оп, два девайса между собой до щелчка и начинаем между собой сводить накладывая анастомоз сейчас сводим головку приводим к основной стане все и накладываем непосредственно сам сам анастомоз прошивая Давайте, работаем. Прошиваем как раз два конца, и нож выходит между ними, вырезает два колечка, мы потом показываем, как это выглядит. Аппарат мы извлекли, видите, анастомоз наложен, сформирован. Вот, все у нас аккуратненько, гладенько. Мы проверили и покажем вам сейчас там кольца, которые, вот видны скрепочные швы, вышли из одного места, даже, видим чуть подкрадывали. Если оно подкравливает, то лучше наложить шовчик. Вот мы сейчас это и сделаем с вами. Это удаленный как раз узел у нас. Мы видим, что практически просвета нет. Мы рассекли. Из него исходит еще полип и два кольца, которые при резекции мы обязательно исследуем. Тоже приводящий отводящий отдел, которые были в атоскопическом шивающем аппарате. Мы операцию закончили. До новых встреч!